Уважаемый Дмитрий Анатольевич, как мы и договаривались, подготовлены необходимые документы, касающиеся структуры правительства и персональных назначений заместителей председателя правительства Российской Федерации и Федеральных Министров. Я прошу вас их рассмотреть, и если есть необходимость, еще раз пройтись вместе по главным образом, конечно, по структуре, ну и по персоналям, потому что здесь есть, как вы знаете, мы с вами это давно обсуждаем, есть и новые номера. Да, значит, так получилось, что у нас было достаточное количество времени на подготовку структуры правительства и проработку персональных назначений. В течение двух месяцев Практически мы с вами в тесном взаимодействии эти вопросы рассматривали, поэтому сейчас мы еще раз к ним обратимся и примем все необходимые решения.